Здравствуйте! Я руководитель студии «Видео для бизнеса» и помогу вам обрести популярность в максимально короткое время. Мы быстро соберем информацию о вашем зоомагазине и соберем ее в понятную и яркую видеоупаковку. Основная задача продающего видео – продавать. Продавать ваш товар или услугу. Ваше продающее видео работает даже тогда, когда вы спите или отдыхаете на берегу океана, и гарантированно приносит своему владельцу дивиденды, многократно превышающие затраты на его производство. Какие же видео будут интересны клиентам зоомагазина? Почему необходимо обратиться именно в ваш зоомагазин? Какие дополнительные услуги предлагает ваш зоомагазин своим клиентам? История вашей организации кто работает у вас, какие дополнительные услуги вы оказываете клиентам, видео-отзывы ваших довольных клиентов, видеоролики открытых у вас вакансий, простые ответы на вопросы в удобном формате, как к вам проехать или пройти, наличие парковки. В вашем видеоролике вы можете попросить зрителя что-либо сделать, оставить контактную информацию или записаться к вам на консультацию. Что получает магазин начал сотрудничество с агентством видео для бизнеса? Создание и запуск продающего видео. Видео с вашим лучшим торговым предложением. Гарантированное увеличение трафика на сайт, удержание посетителей и рост конверсии. Качественный визуальный вариант УТП, привлекающий больше новых клиентов. Новые и недорогие каналы привлечения целевых клиентов в воронку продаж. Продвижение видео по популярным целевым каналам в Instagram, Facebook и на YouTube. Выделяйте среди конкурентов информативной и яркой видеоупаковкой. Стоимость рекламы видеороликов в 5-10 раз ниже стоимости кликов в Яндекс Директ. Качественные и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 Теперь мы достаточно знакомы для того, чтобы вы приняли правильное решение и начали использовать видео для бизнеса, как это делаю я. Узнайте больше по этим контактам. Пишите, звоните, дружите, приходите и подписывайтесь на канал Видео для бизнеса.